Давайте снова поговорим про эмоции. Жили они спокойно, не ругались, и почему-то разошлись. Как часто в наших семьях, в наших традициях не просто не чувствовать, не просто не проявлять эмоции. А вообще мы имеем хороший запрет на чувство. Он идет из детства, мы не стали такими во взрослом состоянии. В детстве нам рассказывали, что можно, что нельзя. И мы часто верили нашим взрослым в то, что можно, а чего нельзя. Соответственно, наше запрет на чувства у нас идет из глубокого детства. И все ничего. Почти нас все устраивает, мы так хорошо справляемся со своим отсутствием чувств, но вдруг почему-то я начинаю плакать, вдруг почему-то я начинаю срываться на животных, вдруг почему-то я начинаю срываться на людях. Знаете, замечали когда-нибудь... Когда электрический чайник, да, впрочем, и обычный чайник на газе, его кипятишь, он очень шумит, особенно, когда начинает закипать. Но потом, когда он закипел, он становится очень тихим. И наружу вырывается только пар, и то иногда. Кипяток внутри, а снаружи чайник, как чайник, ничем не примечательный. Тихий и спокойный. Все с ним хорошо, но только кипяток внутри. И только пар выдает иногда, что внутри все кипит. Так вот, мы, конечно, в этот момент обвиняем всех окружающих, на которых-то, собственно, мы и срываемся, и животных и тому подобное в том, что мне больно. Да, больно. И очень часто мы хотим со своей болью жить дальше и учим всех окружающих, чтобы они были очень внимательны к моей боли, чтобы ты сделал так, чтобы мне не было больно. Это так не работает. Только я могу сделать так, чтобы мне не было больно. Только я могу сделать так, чтобы кипяток вылился из меня. Если вы думаете, что можно прожить эмоцию, поплакав, покричав, к сожалению, вы ошибаетесь. У меня есть один совет, который я часто даю своим клиентам. У психологов это называется рекомендацией. Как проживать эмоцию? И эта рекомендация помогает в процессе работы с психологом. То есть не вместо, а вместе. И когда у вас есть какая-либо эмоция, напомню, злость, грусть, страх, радость. Приписывают некоторые еще к базовым эмоциям стыд, брезгливость и удивление. А, брезгливость и... А, когда человеку противно становится. Ну, в любом случае, синоним брезгливости. Так вот, любое из этих чувств можно прожить именно телом. Это и называется, собственно говоря, прожить. Садитесь и сосредотачивайтесь на чувстве, на тех ощущениях, которые у вас есть. И говорите себе, я злюсь. Почему я сразу показала кулаки? Потому что, когда я злюсь, у меня сжимаются челюсти, сжимаются кулаки. И не только у меня так. А, и тогда я злюсь. И я полностью подчинена этому чувству. И вы заметили, что я сижу на стуле в этот момент. Никого не трогаю. Никто не трогает меня. Не рекомендую. А, и я... Проживаю это чувство. Я позволяю этому чувству распределиться по всему телу. И я ему даю время и место в моей жизни. Это время иногда бывает много, иногда бывает меньше. Но в этот момент я знаю, что я злюсь. Если меня спросить, что ты делаешь, я отвечаю, я злюсь. Могут спросить, на кого я. Ни на кого это мое чувство. И я его проживаю. А, то же самое со страхом. Я боюсь побояться, а, порадоваться. Вы знаете, если мы не проживаем радость, последствия бывают действительно крайне сложными. А, есть такое чувство, как злорадство. То есть я до такой степени не позволяю себе радоваться, что даже злюсь и тому подобного рода вещи. Грусть вообще интересное чувство. Его можно проживать так, как я рассказывала. Можно включить какую-нибудь мелодраму, какую-нибудь песню. Может быть, действительно поплакать в этот момент и погрустить, и подумать о чем то Единственное, вот именно в грусти попробуйте ставить себе тайминг. Иногда люди так привыкают жалеть себя, что они это делают 24 на 7. Можно порекомендовать еще время для проживания эмоций. Например, у меня есть время с 7 до 8 вечера. Возможно, это 9 вечера, 10 вечера, то есть, Какое-нибудь время, когда вы, может быть, ко сну отходите, может быть, личное время для того, чтобы подытожить и прожить день. И в этот момент вы можете дать место и пространство тем эмоциям, которые были у вас в течение дня. Потому что такое часто бывает, когда на работе мы столкнулись с агрессией, например, и мы не можем ее выразить. Прекрасно, в 10 вечера мы сидим и честно злимся на этого клиента, отвечаем все, что мы хотели ответить, но не смогли, делаем то, что мы не смогли сделать. И проживаем это чувство до тех пор, пока оно нас не отпустит. Если это чувство не подкреплено детскими травмами, то обычно оно отпускает. Ну, как вы уже поняли, поэтому я и сказала, что это не вместо работы с психологом, а вместе – если это имеет под собой глубокие корни, то, конечно, здесь нужен специалист. Самостоятельно можно проживать злость всю жизнь. Мы знаем таких людей, у которых злость фонит. Мы знаем таких людей, которым постоянно страшно. Мы знаем таких людей, которым постоянно грустно. Тем, кому постоянно весело, тех вообще лечит психиатр и тому подобного рода вещи. Есть люди, которые постоянно извиняются, у них постоянно стыдно, они за что-то постоянно виноваты, и тому подобного рода вещи. Часто эмоций бывает, в принципе, много. Если у нас стоит запрет на все эмоции, обычно у нас опыт. Либо мы чувствуем все, либо ничего. У нас нет такого момента, как разрешенные, неразрешенные чувства. И тогда буквально один моментик про то, как мы успокаиваемся. Некоторые люди идут к врачу и просят успокоиться у него. И он им помогает. И это очень хорошая история, потому что часто я тоже вижу таких людей, которым пока рано работать с психологом. Им нужно успокоить свое состояние. И уже в этом спокойном состоянии работать с психологом. К сожалению, если люди успокоились, зачем мне теперь психолог? Я выпью таблетку, и мне полегчает. Полегчает. Но где таблетка от того чайника, который кипит? Возможно, он кипит здесь, возможно, он кипит здесь. А возможно, страсти кипят в вашей жизни. Поэтому это ваша задача – вылить кипяток. И это делается не криками, это делается не рванем бумаги, это не делается слезами. Это делается проживанием эмоций, позволением себе эмоций и возвратом контакта с эмоциями. И вообще позволением себе быть собой. Это всегда выгодная история.